что а, так что спина беспокоит поясница по всей видимости воздает в ногу седалишний нерв соответственно чего небольшое не менее в ноге есть здесь снизу появилось недавно появилось где-то может быть недели две назад а не менее то есть нерв защемлен ну вот такая вот прям пронизывающая боль по ноге, но сейчас она поменьше, было больше. Спину я, наверное, сорвал лет 10-12, ну, может, больше даже. Сколько мне было? 20? Где-то, ну, где наверное, лет 20, да, я сорвал себе спину. Uh -huh. Думаю, молодой, это самое, сноса вообще нет. Там, и печки по 120 килограмм таскал там, к себе домой. И... Ну, еще большой же, все же, этот, ты же большой, здорово, пойдем, поможешь, да? Ну, вот да. здоровье вагон. Да-да-да, думал... У меня-то же нет, а у тебя есть. Ну вот, да-да-да. Думал, сноса не будет, как бы, и в один прекрасный день я там что-то дерево пилил, думаю, себя на участке, он такой здоровый, в земле там было, что-то заморилось, даже, ну, пилинию не поддавалось, там, в общем, чуть-чуть оставалось, а рядом камень большой лежал, я думаю, ну что тут, подниму сейчас на камень, брошу, я поднимать начал, я прям почувствовал, что у меня там что-то прям хруст. Соответственно, я упал вместе с этим с бревном. не выгнутая спина была, да? Ну, ну там, такая... по всей видимости, да. Неудобно, потому что. Да, было да, да. И, соответственно, это домой пришел, полежал, вроде отпустило как бы. Но потом началось это самое. Спустя какое-то время началось а, беспокоить все это хозяйство. крыжа там скидывал. То есть у меня там, там ну, это самое. Я... Я, промар... я все видел, а, смотрели, да? Ну, конечно. То есть там, ну, вот эти, три там заключения номер, это три грыжи. Но они как бы не особо меня беспокоят, там одна же они там пальчик, пальчик отдавал, а пальчик не имел. Вот, типа. Открой вам секрет, грыжи могут и не давать боль. Боже давать боль смещение позвонка. Но ну грижа, да, да, да. Грыжи да. не имеет особого значения. Ну, тяжесть поясницы, как бы, она как бы была всегда как бы при мне. Ну, нас все застращали вот этими грыжами. Если позвонки на место поставил. Грыжа не оказывает влияния на нервное окончание. Соответственно, ты их не чувствуешь. Но есть они и есть. Uh -huh. Как бы это вопрос такой уже, это uh -huh. э, вопрос вашего кровообращения, да, как вы относитесь к, именно <coughs> к э, самим э, дискам мышпозвоночника. Да, то есть, uh -huh. занимаетесь ли вы проработкой глубоких позвоночника и тем самым ускоряя кровообмен? Да, то есть вот и все. А это вообще не влияет. Uh -huh. Ну и, в общем, это самое. То есть жил как бы так, ну нормально как бы с этими грыжами, то есть типа, Терпен, а, пока да? пока не, ну а не то что болели, это самое не болели. Я раньше постоянно там турниры, бруси занимался, пока локти себе не сорвался, собственно. Когда в армрайтинге локти себе сорвал, тоже там без разминки. Тоже думал, молодой, здоровый, короче, что я тут, это Радикал, самое... короче, на Да, да, уровне. да. А там, короче, такой здоровый <с парень попался. Как бы, давай, короче, биться. Я говорю, ну давай, биться. Я вот три раза положил на правых, короче, ты руку себе сорвал, потому что он не видел, что его побило. Он меня, давай на левых, короче. Он меня налевых положил, а я не видел, что он мне налевых положил, короче. Я давай с ним до упора, короче, и налево себе руку сорвал, короче говоря, вот так вот. Зашивали? Соответственно, нет, не, ничего не зашивали, просто, просто ноющая боль, если я там физически позанимаюсь. В, ви, ви, шеро, вишера? Вишера. вишера. Угу. Малая вишера. А, соответственно, как бы пришлось завязать и с турниками, и с брусями, как бы, то есть как-то вот так, ну, плаванием всю жизнь занимаюсь, соответственно. Сколько раз в неделю? А, последнее время, ну, ходил 3-4 раза в неделю, последние там полгода, наверное, три-четыре раза в неделю, так чаще два раза в неделю, как бы ходил. Ну, то есть ну, плаваю, то есть зимним плаваю. Как плаваете? А, Плаваю, как бы, можно сказать, профессионально. Есть, поэтому как бы, у меня не просто вот так вот в воде нахожусь, а соответственно у меня там три. С опусканием головы все полагается, на, ну, есть, на... ну, естественно, да, всеми стилями, то есть mm -hmm. это самое, и максимально... Поскольку, поскольку проплываете? Максимально нагружаюсь. Так по-разному, ну, за, за полчаса там, я думаю, километра два я ну, наплываю. Ну, то есть это в тренировочном режиме. То есть, это, ну, у Вас не получается просто плавать вы по полной нагрузке, это же фраза интересная, по полной нагрузке. Ну, потому да? что я тренируюсь к зимним соревнованиям. То есть, ну, mm -hmm. я не просто там как там для себя плаваю, а это начинается с зимой, да, вот это зимнее плавание, соответственно, там все там и там. Соревнования катаюсь, там, тем должен был в марте там на этап Кубка мира ехать, но скорее всего не поедут связи спиной. Потому Нет, что... Ветеранские получают какие-то лишь? Нет, не ветеранские. Мальчик-то не молодой, а просто вас по возрасту берут там. Ну, они как бы там любые возраста есть. А -а -а. Соответственно, ну, вот именно зимнее плавание, но этим и отличается, что там любые возраста есть. И а 18, это на открытой воде? Да, открытая вода. А, зима, да, зима, то есть и чемпионаты мира проводятся, то есть там, там мы до 80 лет выступаем, как бы. Ну то есть а уровень там, ну молодых. А сколько воды? Плюс два, плюс полтора, плюс один, как бы, ну, вот так вот. Ну привыкаете быстро, долго к этой воде нет? Да, на короткие дистанции там до двух минут это как бы вообще. Ты не чувствуешь? Это, ну Особенно на соревнованиях, ты как, ты как в обычном бассейне, ну, как адреналин, у тебя адреналин, да. да, то есть ты, это самая. Не адреналин, а кортизол на самом деле. Ну, или Чтобы вы понимали. Ну, И, да, не биохимия немножко иная, на не, самом я деле. Я не разбираюсь. Это уже точка, когда так. ты плаваешь, у тебя адреналин появляется. А когда ты нервничаешь перед, да, ты <как> да, немножко даже задыхаешь чуть, -чуть ну, да? есть, Это да, вот как да. раз работа кортизола. О, ну, вот, да. что, Когда со стрессом как справляетесь? В плане со стрессом. Ну, плане... Понятно. Да, мы кивнули. То есть непонятно. Ну, объясню, что такое стресс, да? Стресс это вообще как бы семь основных, да? Может, видео где-то посмотрели, я говорил, да? Это свадьба, развод, ремонт, пожар, переезд, потеря работы, смерть близкого человека. Вот эти семь вещей, это основные стрессы или хотя бы угроза. Вопрос другой, что что прочищает вам мозги? чего, после чего вы можете сказать, да, я сегодня отдохнул? Ну, бани, зимнее плавание, там сходить в бильярд поиграть. Бильярд, кстати, очень часто играют, соответственно, я не знаю, влияет это на спину, это или, или, мозги, или нет. Мозги, мозги но если правильно стоите, ничего не влияет. То есть, ну, столько правильно, да, естественно. Там немножко, но... там же ты должен немножко прогибать. Ну, да, но, Да, есть, да, есть. Как -то, а. но... Сейчас просто я смотрю, у вас идет перенапряжение хорошему сейчас посмотрим это, связано это с перегрузом шеи, который у вас идет, да, совмещение на самом деле, когда ну на животе лежу там, да, на очень там, в телефоне смотрю, а, немного могут руки за занимить. Сейчас на эту тему поговорим. Давайте сначала начнем. Головные боли есть? Mm. Головные боли были, когда пил кофе, потом от кофе вообще отказался, головные боли практически исчезли. Бывает вообще, никогда не возникает? Редко головные бывает, но ну, когда погода вот что-то вот такое вот, и бывает... Мозле болит в какой части? Может здесь. Может здесь. Ну, не знаю, как ну, не, не выдавался, где болит. Голкружение. Ну, редко. Гол нет, вообще не замечаю. Локти. Ну вот связки в локтях, как бы. А а сами да. вот здесь локти нет, не болеть ничего. Связки, но ну, это то, что я вот, выдав... Сколько лет назад было? 4 года назад, наверное, где-то 4, 4, может быть. Может, 4-5, я не знаю. 4-5. Ну, 4, скорее всего. Сейчас не беспокоит уже? Я. Когда начинаю подтягиваться на турники, соответственно, я чувствую, что вот, вроде как наступает, я заканчиваю. То есть я думаю, что оно как бы прошло, но не до конца. Раньше даже плавать мешало активно. Нет, ничего не болит. Пальцы? Нет, не болят. Постоянно хрустят. На, не видят. Ну вот когда только за телефоном, да? Когда вот за телефоном лежу, как бы вот здесь рука так начинает, да, я так буквально на секунду раз, у меня все проходит. Дальше. Между лопаток. А когда на твердом лежу, соответственно, чувствую, что как будто вот эта лопатка, она то ли выше поднята, то ли еще что-то. То есть Здесь правая у меня сколиоз, лопатка. У вас грудь в одну сторону, живот в другую. У меня таз, кстати, вот на себя смотрю, вообще кривой вот. Вообще кривой. Понятно. То есть э, это то есть самое... Люди, было было еще как бы кривее, сейчас стало как бы лучше. последний. Между как... лопаток правая лопатка, чувствуете, что правая лопатка приподнята, да? Нет, правая на, наоборот хорошо лежит, а левая вот как будто приподнята. Левая как будто приподнят, она как будто упирается, как будто вот в пол. Это я заметил вот так по себе, когда вот в последнее время я тут растяжки все делаю, занимаюсь. Тяну там, спину, ноги, на валиках Он Все делает на максимум, да? Грубо говоря, пока этот, он, в дугу не сорвет, вот его, да? то есть, ну, пока он, не он свалится. Пидант вообще в этом плане. Нет, нет, это, это не и педант. Это, это и р... и педант и радикал и... это разные вещи. Он ну, работает на максимальное самоуничтожение, пока да. Так вот, есть... Взаимоотношения с отцом у вас какие? Вaki... Ну вот Конкретные. как началось, ну, так и вот понесло. Вижу. Вот я и вижу. С мамой как... вообще все хорошо. Нет, ну, я вижу, что с мамой и... хорошо. А с папой... Да. с папой. Как с папой, с папой началось, тяжело. так спина и стала хуже. Да нет, спина стала хуже, когда переезжали, там тяжести на доскалы и прям вот этот момент. С папа почему стал хуже? С папой. Ну, потому что там, там тоже по бизнесу и там вместе участвовать ну там в долях там небольшие коммерческие помещения и соответственно вроде как раньше все было нормально последнее это там взаимоотношения там что-то папе в голову дало что там я его там обманываю еще что-то и меня это прям зацепило один в семье а у папы три у мамы два то есть у меня родная сестра по папе и еще сводный брат по отцу а вот тот человек, которого отцом называется, это родной ваш отец? А родной, конечно. Да, да родной поп отец. Поп то есть он с вами не живет? Не жил? То есть развел, развел, а, развелись они, они с вами? Они с вами развелись пять вам лет было? назад. Пять лет назад. То есть, а, а, был, то есть 6 лет назад, может 7, время быстро летит. Ну, короче, когда-то в ну, 12 году. Да, так, да, же да. были. 23-22 года. А когда маленький был с отцом, вообще дома конфликты между родителями часто были? А родители между собой практически не, не ругались. Я за себе, ну, я помню, что ну, пару раз, может быть, я помню за всю жизнь, потому что они как бы так чуть-чуть ругались, как бы, но ну, то есть мы с детьми не видели, что родители как бы ругаются. Может быть, они как-то между собой там что-то, как -то, но мы с детьми не видели этого практически. То есть вообще все было как бы ну, нормально. То есть родители все время вместе, и мы как бы вместе. Старшие братья и сестры уже. Вот, у вас есть брат старший по роцовской линии, да. Сестра uh -huh. младшая, на два года младше. Соответственно, вот так вот. Uh -huh. С сестрой всю жизнь воевали. Вот, так вот с братом как бы но ну, со старшим с братом не все вас. А? не троллил вас нет не тролил с братом но брат он изначально как бы ну он тоже получается но ну, ему тяжело было вот эти вот видимо потому что отец то зашел с его матерью раньше соответственно брату было тяжелее как бы вот он как бы к нам не очень как бы так можно сказать относился а мы как бы брата любили как своего родного брата как бы ну то есть получается вот так вот а потом как бы когда брату стало там сколько-то когда он уже там, 20, он в армии уже служил то есть уже 27 может быть как то так было, 28 соответственно вот он поменялся вот так в корне как бы и у нас с ним стали вообще классные отношения прям вот ну, полная идея А потом с братом мы Отец тоже. такой же как он? Ну, ну, нет немножечко но он сейчас становится близко к этому похож. Ну, потому что, наверное, нарастает конфликт. Угу. И... А в реальности как вы думаете, в чем конфликт? В реальности Я да не, не знаю, вот нет, нет, я вас Нетерпимость. Нет, нет, нетерпимость в связи с чем появился. Но он же не может просто на пустом месте за этот какой, да? То есть там у него, значит, появился какой Я решение. не знакома с родителями. А не могу ничего сказать. Угу. Ну, если бы за год жизни вы не познакомились с родителями. Ну, помню, здесь знакомы, незнакомые. Жестко. Ну, у него. Такая... Да? Нет, у меня немножко другое. А что? Ну, еще с детства, так сказать, родители, может, так когда сам воспитали, что ну.. А... Я с какими девочками там дружил, как бы родители все время криво, косо смотрели, отговаривали меня. И, соответственно, вот у меня вот это внутреннее такое появилось, что я, соответственно, как-то вот никому ничего не покажу. Никому ничего, да, ну, вот как-то вот ну, вот так короче, вот. Пока. пока все, все докажу перед фактом поставлю. Пока, да? пока. И даже ставить не буду перед фактом. Ну, да? Когда я женюсь, тогда всех скажу, что вот я женюсь и все. И как то как не бы. покажу. Нет, я ну, думаю, покажу. это уже не покажет. Ну, я вот. еще и такой, я думаю, что меня тоже не одобрят. Почему? Ну, у меня ребенок от первого брака. И что? Ну, это папа, не страшно. Нет, папа ему скидывает <сих> статьи, как, «Семь причин, там, лесовый, там, не жениться на девушке с ребенком. <сих> <сих> ну, может, просто потому, что не знакомы, вот это все. А познакомиться и все вопросы снимутся. Да, я думаю, да, это все нормально, все будет. Каждый, каждый родитель думает, что он ребенку своему желает добра, а зачастую добро, на самом деле. Ну, как бы, может, его устраивает то, то, что устраивает. то, да, то, что да. есть. Это, мало того, он как бы счастлив в этой теме, это два. Третий момент, что э, все люди живут стереотипами, ну, то есть в своему жизненному опыту, да, вот, и э, я думаю, что вы, вы сами это знаете прекрасно. Другой момент, что тот конфликт, который у вас есть с отцом, он, он решает вам жить, пока вы этот вопрос не решите, пока вы это не регулируете, у вас и в бизнесе будут сложности, потому что вот то, э, то… То противостояние то противостояние, потому что это, это по-другому не завешивает противостояние, да? потому что, и я так думаю, что оно с детства, просто сейчас взрослее стал и вы хотите показать свою самостоятельность? <свист> ну, в детстве тоже, да, ну не то, что в детстве. Ну, это же не сейчас сформировался, вы что Но... сейчас, ну, мальчик-то уж, грубо говоря, вам не 15 лет, да, то поэтому <свист> вам не 15 лет далеко. Вот, поэтому это давно уже идет у вас, и это не один день формируется, значит, это всегда так было, да? Ну, ну с папой всегда посложнее было. Ниже лопаток, выше поясницы, середины спины. Есть дискомфорт. Так, вот по, по ощущениям получается, а, ну, я знаю, как у меня спина раньше там внизу подела, грубо говоря, да? Я говорю, сейчас у меня Ну вот здесь да, да, да, и вот в этом месте у меня, соответственно, чего... Такое ощущение, что вот у меня начало болеть именно вот выше, вот именно выше, вот здесь поясницы, да, у меня вот выше, видимо, там перекос. Ничего. Вот опять же, там тяжести, там что-то потаскал, спина болела, я там не мог вообще с кровати, не мог вообще встать, то есть у меня поднимался исключительно на, то есть рукой себе толкал, максимально не задействуя спину, потому что была такая боль, адская, там уколы, умывались, колол себе, это самое, невозможно было вообще встать. Потом стало полегче, ботинки себе купил он и начал висеть. Не с головой. Сейчас висите? Сейчас вишу, да, по, ну, периодически. Но полегче становится? А, становится легче, да, повисишь полегче. Но я перед сном сразу повисел, сразу в кровать, чтобы не ходить. Опять не с кривой. С... Молодец. Ну, а со сторонника Не-не-не, не, аккуратненько. Аккуратненько слезаю. То есть максимально раз-раз, так тихонечко. Раз-раз, пошел, Давайте снял еще. и лежу. Ну, сейчас поясница практически не болит, то есть болит, ну, Верху, не, сейчас в ниже, спина ниже. в принципе вообще не болит. Сейчас вообще в принципе спина она вообще не болит. Мне это именно вот в ногу сидячий нет в ногу дает. он начинает от ягодицы идти или от самой ноги сразу? Ну где-то вот, вот здесь вот. А. Сначала сначала здесь начало, потом вот здесь вот начало болеть, потом опять здесь сейчас опять здесь в итоге потом а, это самое немело. Соответственно сидеть вообще не мог одно время. А, Потом мне там уколов позвоночник там наставили, потом стало полегче как бы, потом что-то опять появилось, начал вот эти вот упражнения. появляется боль? С утра, об обед, Вот, вечером? с утра, ну, максимально больно с утра, к вечеру я расхожусь, как бы вообще нормально становится. Просыпаетесь болью все, в, в общем-то получается? Просыпаюсь, да? да, то есть мне как а бы... А среди ночи боль бывает? А, ну, да, ну это да, раньше, да. это раньше было, сейчас как бы, сейчас нет, сейчас полегче потому что постоянно эти зарядки там делают тяну эти грушевидные мышцы тяну вот он за рулем сидит посидит вот выходит и... сколько за рулем можете просидеть? он но... может сидеть и входит всю дорогу вот не, сейчас. Ну, сейчас да но все равно как бы вот я ну, сюда ехал поняли, да но... как бы такое еще что там занят, как раз так дерни дернит до максимально я даю до конца но выходит вот, хотела дернет. Раз спросить как обратно нам ехать что до этого ему... вообще я не мог ехать кстати вот а вы можете ехать я могу ехать, у меня нет. Мы проблемы. сейчас посмотрим по его состоянию после. Вот, и посмотрим. Ну, я так понимаю, что все равно ему хотя бы какое-то ограничение, чтобы я так сейчас его гоняла в вот, эту дорогу, чтобы мы менялись, потому что невозможно. Так, был момент, что я вообще не мог сидеть. Вообще не мог сидеть. Я сейчас только колени, мог колени, лежать. Колени как? Колени как? В смысле как? Болят, нет. Колени? Нет, не болят. У меня вот здесь вот области не мешают. Вот. Сейчас. сейчас нет. Вот здесь вот так вот она. Такая плохая чувствительность. То есть до этого было вообще много, и сверху было, и вот, вот так вот было, а сейчас она вот как бы вот здесь вот под коленкой немножко, вот такая немевшая область, под коленкой. Колено не беспоко... Колени не беспокоит, ни одно, ни другое, Нет, нет колени не, не болят. Ногу поставьте ровно, может. поставьте, с есть. С есть, да, у меня в второй степени всегда было, с самого детства. С костопией есть, и душу, и душу, ну Ну, да. К вам вопрос. Всегда так быстро говорил, когда знакомились? Всегда, да. У здесь... него как бы вот еще при Вот пока не было обострения, вот если идешь гулять, он говорит, я не могу долго ходить. То есть мы полчаса прогуляем, и ему надо было просить. Да, это, это, это радикализм идет в детство, и он еще в юности себя надорвал. А, да, это да. Он в юности себя надорвал, и я даже больше скажу из-за вот этого вечного соперничества с отцом и строгости отца в том числе. Не только с отцом, вот. мне кажется, с сестрой. Вот, и он, у него это еще в школе было, и у него и из-за этого появился. В данный момент у вас идет перевозбуждение, потому что вы долго уже, давно уже не спали нормально. И у, вас, и у вас <coughs> вот этот вот дисбаланс гормональный идет, он шкалит, да, и он дает, он не дает вам нормально жить. У вас вам хочется, вы думаете, вот я сейчас вот это сделаю и все. вот это я сейчас сделаю и все. Я сейчас вот это сделаю и все. А не получается. И в итоге вы делаете все. Вы стараетесь, стараетесь, стараетесь, но упускаете одно ну, другие важные вещи, потому что жизнь очень многогранна. И вы <coughs> фокусируете, делаете, делаете, делаете, вот в том числе в предпринимательстве, это mm -hmm. крайне важно, да? Потому что что такое успех предпринимателя? Это правильное, сделать правильное действие в правильное время. Оно когда ты переутомлен, а у вас явный вид человека измотанного, вынутренного. Хотя и из вас энергия жизненная прет, да? То есть вы как будто электрически, от вас там можно, грубо говоря, там электромобиль подзаряжать, наверное, да? Если у вас электромобиль был, можно было прям <связать> не останавливаться на заправке. <связать>. Нет, <связать> ну, то вот. что я не высыпаюсь, да, это как бы есть, я сам по себе это замечаю, что... Измените режим, сейчас мы немножко вам шею поправим, сейчас у вас об, на, изменится очень сильно обмен веществ, вот. Перенаправим вам лимфоток, кровоток. Вот, и посмотрим сейчас внимание. Но вопрос дальше от вашей дисциплины, потому что моя работа 30%. То, что есть вот здесь вот болевой синдром, скорее всего, мы удалим, потому что это у вас смещение идет. Пятый позвонок и. меня это самое, смотрите, еще вот заметил. Когда нагибаюсь, да, вот у меня вот слева прям вот она, мышца такая, вот поднятся. Хиджам делаем, да? Хиджам делаю, да тоже. Ну, у вас вот эта нога короткая просто поэтому. Да, ну, мне кажется, вот она, вот да, она. Да, прямо. Да, бугор такой смотрю. бугор такой Хиджам помогает. А, ну мышцы в мышцах как бы легкость. Мышцах спины легкость как бы такая образовывается. То есть я и на коврике ляпка лежу. Показываю кость зла да? То есть у нас пятый позвонок, это вот этот вот, да? И крестец, они у нас сошлись. Это вот вы как раз его выдернули, он у вас сместился, и крестец вас поднялся. Крестец у вас должен быть вот таким углом, а он у вот, вас вот таким. Да, я сам чувствую, Дальше да? здесь сошлось, они поцеловались, два позвоночка вот эти вот. Mm -hmm. И вот у вас нервное окончание, вот именно вот это вот, дает вам а, болевой синдром как раз в ног. То есть все-таки вот, в крестце дело, да? Ну, крестец, крестец с пятым позвонком сошлись просто, вот их надо растащить. Вот. Дальше здесь, ну, видите, да, тоже вот они друг относительно друга. И здесь вот этот позвонок тоже развернут у вас. Он причем вот развернут. Вот так, вот, да? Да, да, да. Он не просто так развернут, он еще и вот так развернут. Да, он вот в двух так. проектах своих развернут у вас. Да, и вот эти вот соединились позвонки, вот. А здесь а это вот уже как раз то, что поясничный отдел, да? Вот, вот видно, ну вот нижний позвоночек видно. Здесь расстояние между позвонками почти нет, то есть они просели у вас. Тоже вылетели. У вот. вот здесь неплохое расстояние. Здесь неплохое. Здесь уже меньше. Это, это, это где, это какие питанки? Это вот получается. Грудные. Да, уже да, это да, это ближе к грудному. Да, это верхний, mm -hmm. ниже, верхний поясничный и нижний грудный. Вот здесь у вас уже станет практически нет. Так, и, и ничего как-нибудь расстояние а, пойдет. Да, ничего, сейчас сделаем. Ну то, что я вишу, это же помогает, помогает, да? Помогает, конечно. А то, что он крутится, когда висит. Это очень плохо. Я говорил, не надо, ничего не делать. В смысле, вот когда вишу, вот так крутится. Это плохо? Да. Я говорила, блин, не надо. Да-да-да, вы еще будешь делать. Если просто повисел, это лучше просто висеть лучше, а вот то, что я вот ну, руками так сделаю, то есть оно получается тело немножко себя вот так вниз дергает. Uh -huh. Это как? Нам можно, нет? Или, или не надо? Или просто? Я не висеть. Понимаю, о чем вы говорите. Ну когда я вниз головой вишу, я начинаю uh -huh. как бы руками так дергать за, за головой. А, и, соответственно понятно. у меня тело вот, а -а -а. Как бы вот вытягивается. Но это да, это ничего, это неплохо. Это, это неплохо, да? Да, да, да? То есть оно а из как стороны бы стороны стороны не надо, и стороны стороны нет. Не надо, да? вот это неплохо для мышц. Но для позвонка в вашей ситуации с позвонками это опасно. Да? Да. Можно просто <laughs> не слезть турника. Понятно. А я наоборот думал, что если так погрузишься, думаю, может это быть это это, всех, да. Что они так наоборот встанут на место. Ну и позвонки все вынесят. Ну, вот еще, да, то есть еще раз. То есть здесь вот оно человеческое расстояние, да, здесь его почти нет. Это, это, это что за Это вот как раз крестик. Ну, еще крестит, один, да? еще один. Да, еще один. Еще, еще... Вот этот вот это снимок еще раз повтор. Mm -hmm. Какого числа? А, вот февраль 20-го как раз у вас получилось. Вот ну, это я, да, свежее да, это я да, делал. Да. Свежее ну, какого-то. Ничего критического не вижу, в общем совсем. Ничего себе, естественно, не вижу. Так, это МРТ-6. Три года Прошу назад я. делал. Ну, уже смещено сильно. А мне сказали, что как бы, ну там не больше протрузион, типа ничего страшного. Протрузия это ерунда. Как бы не ныряй только вниз. меня головой. протрузии вообще не интересует, если они не склонны к разрыву, да, то есть, mm -hmm. вот, чтобы вы понимали. Нас всех застращали, грыжи и так далее, и так далее. У меня была, когда я обезнаживал, у меня была грыжа 19, 9 миллиметров. что Ну были. Mm -hmm. 15 лет назад. Когда я обезнаживал, у меня грыжа была 9 миллиметров, но вот у меня пациенты были и с 11 мм грыжами ну да они, но ну, они ходят они не обезнаживают они ходят а, я, сам я, сам а сам у меня сам. все отказалось снизу почему потому что позвонков, позвонков, позвонков, позвонков было у меня смещение потому что вот из-за этого вот. а у них 11 мм грыжа не так влияет, да она может давать болевой синдром, но она не так влияет и и не если, не ты, не постав, если ты поставил свои позвонки все на место и. у тебя перестается зажать, да и наплевать на эту грыжу понятно, а потом да. когда я попал там более менее к людям да Конечно, они меня не поставили на свои позвонки, хоть чуть-чуть они там, чуть-чуть не сдвинули, мне уже легче стало. То есть мне уже болевые синдром ушли. Здесь вот горб свой знаете, да? Ну mm -hmm. вот я чувствую рукой, да, я вот, да, вот вот здесь сюда, ну, вот. я да. его чувствовал, да, всегда. А я теперь, думаю, а теперь у меня трогать? У вас не видно его. Но у меня его нет. потому что. Да. Я как бы всегда, да, вот у себя вот здесь вот этого дома, блин, я поставлен. это чувствовал, чувство. Думаю, блин, я Это шестой-седьмой позвонок у вас. Это вот то, что вы что-то тянули на себя. Что-то вот mm -hmm. таким вот образом. Дальше. Больно будет? А, ну, не знаю, посмотрим. Здесь а, правая-левая мышца у вас, да, из-за смещения позвонков влево. Mm -hmm. У вас правая вот этот разгибатель, вот они, право, право-лево, да? Mm -hmm. То есть два разгибателя. Левый практически умер. Голова держится только направо. Uh -huh. да, если сейчас вот дойдете, я просто вам покажу даже. Ну, вот даже визуально, сейчас я их потрогал, да, видите, красный стал. То есть, uh -huh. видите, вот здесь вот в два раза больше мышц, чем здесь. Это почему? Ну, потому что левая, левая мышца практически умерла. Вот. Так можно остановить? Да. Сейчас я поставлю. Uh -huh. Я сейчас заставлю ее работать, и постепенно она, если он спать не будет на животе, то. Она а у них сократится. Её ну, только, только, только, только, только на животе есть <животе и сплю>. В первую ночь тебе свистите, если будете спать на животе через супер. Ну, Сейчас вот так тянете, поясница у меня там что-то. Ну идёмте, я покажу. Я сегодня да. не особо понимаю. А сейчас увидите, тут ничего понимать не надо. Вот с этой стороны сверху, смотрите, пяточки. Это как вчера у меня у Да-да-да, вот она, короткая, дна. вот эта короткая. Левая короткая всё Да-да. Левая короткая. Ну, я думаю, что у меня правая короткая. не не нет, а это же по спине, видно, смотрите. То есть вот то, что у вас вот эта спина, то есть вот эта мышца в три раза больше, чем вот эта. Да, ты, ты. Uh -huh. это видно. Это из-за чего? Вот у вас перекос таза ну, идет вот, таким я образом. Почувствовал тут поясницу все. И вот в эту сторону он развернут у вас. Uh -huh. да? Вот. То есть, получается, все, которые вы делаете физические упражнения. Uh -huh. есть, физические упражнения, которые вы делаете, вы делаете только одним вот, этим, вот этой квадратной мышцей, одним разгибателем спины. Правый у вас не задействован. Вот я трогаю его. Здесь вот у вас арматуринг катается. Да, да, да. Я а здесь же... вообще мертвяк. Здесь решил, вообще да. ничего нет. А теперь Сейчас. смотрите его отсутствие сколиоза. У меня всю жизнь ровная спина. Смотрите на него. Сейчас я вот его провожу по позвоночнику. Видите, полмесяц какой. Да, вижу. Ну, это как бы неудивительно, это, я не кажется, думаешь, не Здесь, что здесь раз, поворот, и здесь второй разворот. Это S-образный. Есть C-образный, да, как английская C, uh -huh. а у нее уже S, доллар, да? у ну, не, не сильный, на самом деле, у него первая степень. Здесь провалилось. Вот он, крестец, как раз торчит, то, о чем я говорил. Вот у вас вот это сочленение. Да, вот я тоже чувствую. Да, да, его да, его вы чувствуете. Такой, такой, да. Здесь нажимаю болезненно? Нет. Отлично не несломный, хотя бы три позвоночка на месте, уже здорово. Между позвонками очень маленькое расстояние. Вот у меня между позвонками вам палец должен входить, а у меня вот тут даже мизинец не войдет. Здесь особенно. Да? Все зажато. Uh -huh. Чуть спуститесь? Да. Yeah. Ага, вот так лучше, вот, удобнее лежать. Руку положите. Сюда. У вас вес сколько сейчас? Yeah, 105. 105. Большой мальчик. Поехали, я сейчас буду нажимать точки э, по 10 шкале, оценка, э, оценка болевого синдрома. 10 – это нестерпимая боль, 0 – это просто нажатие. Поехали. Оценка. А, ну, может быть, 6. Оценка. Ну, 1-0, может быть. Оценка. 1-0. Оценка. А, ну, вот уже 4 может быть, 3. Оценка. Ужас, уже позвонок встал на место, частично нажать Один Оценка Один ноль, <социт> <социт> <социт> один ноль. Uh -huh. Оценка Может, Саня болит сейчас в пояснице, в крестце там болит? У а, меня оценку прошу, я вам нажимаю на специальные места а, Оценка боли Ну, четыре, три uh -huh. Оценка Ну, тоже четыре, три, наверное Оценка Оценка uh -huh. Напряженный, какой кошмар не знаю ну, ну 4 3 5 оценка ну 1 2 оценка а, ну, сейчас ну 5 наверное оценка 0 оценка ну 0 1 оценка а, ну 5 оценка 0 оценка ну 0, 0 1 Вдох. Вдох. Вда. Вдох. Вда. Вдох. Вдох. Вда. Вдох. Молодец. Вдох. Вда. Бля. Нет, седьмой влево, шестой вправо. Вот они разошлись у вас. Вот здесь чувствуете дискомфорт, да? Немножко есть? Не понимаю. Ага. Вот здесь опять он влево. Влево. Вот туда что-то такое чувство. Да, да. Здесь потому что вправо уже. Это сон ваш на животе, скорее всего. Здесь влево, да. То есть влево как раз вот, как раз о чем говорят Атлант, Актис, да, сочетание первого-второго позвонка. У вас они оба ушли влево. И получается правая мышца как раз она компенсирует, да. То, что правая мышца в три раза больше, чем левая. как раз компенсация идет. Расслабились. У вас 4,5-5 килограмм весь. должен чувствовать ее. Слева больнее было. Да. Выдох. Зубки ждали. Красивый шейку аж потянул. Тумничка. Вдох. Выдох. Зубки сжали. О! О. Хрустнул ток шеи, грудной дел поясничный. Поясничный что-то ударил Прекрасно. Тоже. Это моя самая любимая вещь. Чуть-чуть ну, было пояснично. Почувствовал. Класс. Поехали. Вот она. Не плачь, девчонка. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Ну. Вдох. вода Пускай, пускай, пускай. Куда от меня ползай. Дыши, дыши, дыши. Вот здесь плохой сустав очень. Дыши. Вдох. Вот ты встал. Выкнутый сустав мама. Ну развезло расслабило mm -hmm. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Mm -hmm. okay. Вдох. Mm -hmm. uh -huh. Вода. Вдох. Вода. Да. Вода. Дыши. Дыши. Да. Вдох. Вода. Дышим, дышим, дышим. Да. собрал себе. Сейчас растащим их. Вода. Дыши. Не лорькаем, дышаем. Умница. Бара. Дыши, дыши, дыши, дыши. Вс, все, хватит нажиматься, хватит, Вс. Сейчас мышцы все расслабятся, у Дыши, дыши, мой дорогой, дыши, дыши, дыши. Барак. Дыши, дыши, дыши, дыши. Все, молодец, все, один позвоночек остался. Крестец отодвинем сейчас, и все, пятый позвонок. Все, молодец, дыши. Молодец. Дай. Вдох. Вдох. Что у нас с тобой. Идите сюда, просто, чтобы вы понимали, общее понимание. Вот такой ровный смысл. Ага, смотрите, вот трогайте здесь, как трогайте. Чувствуете, выпирает они. Да, конечно. Вот здесь, здесь должен быть прогиб у нее. Это называется прогиб. А у нее здесь бугор. Ну, я, да, я думаю, что я прогиб это не чувствую. Да, да, да. Здесь бугор сейчас пока. Uh -huh. Сейчас мы будем делать прогиб. Вода. Дыши, моя дорогая. Дыши, дыши, дыши. Да, дыши. Проведите, не нажимайте. Только. Все? Да, слушай, вообще, очень хорошо. хорошо. Ты молодец. Слушай, Осенья. Все, давай проверяем, что у нас осталось. Какой меденький стал. Судрога, судрога. Здесь оценка? Рука ж проваливается. Нет, вроде не бодит. Оценка? Нет. Оценка? Ну, чуть должно быть. -чуть нет. чуть-чуть ну, ну, такое что-то. Ага. Здесь? Ну. Здесь? Нет. Руки проваливаются А был-то сталь. Можно было на броню как в танке стоять. Здесь? Ничего, а? Здесь? Ну чуть-чуть может быть. Сколько? Ну один. О, мягенький, какой желе, прям. Здесь? Нет. Ноль. Здесь? Ноль. А здесь? Ну ноль один. Здесь? Ну ноль. Ноль один. Оценка? Ноль один. Отлично. Умница, справился совсем. Молодец. Да. Чувствую, что свой корпус еще немножко остался. Удалим. Здесь болезненности нет, здесь именно электрично сжехнет. Вдох. Выдох. Шея. Все жестко, да? Пострельну. Все, начался гор. Жирок только остался, но жирок сейчас через две недели рассоселся. Руки замочек забыл. Меня вдох. На голову. голову вверх. Поджимаем. вверх. Алкогалл вверх. все вверх. Алкогалл вверх. Алкогалл вверх. Алкогалл вверх. Алкогалл вверх. Алкогалл вверх. Алкогалл вверх. Алкогалл вверх. Алкогалл Да, мой дорогой, дышим, вдох, выдох, я рукой ложу, не помогаю, не мешаю, массирую вот эту мышцу, давай, поехали, дыши, Вот она какая, легенькая должна быть, воздушная, как эластик. Вдох. Бодай. Да. Все, все, все, раз, раз, два, три, четыре, пять, молодец. Вот и все. Новенький. Всем здравствуйте. Был сегодня на приеме у врача, у Искандера. Соответственно, провели процедуру, пришел с болью в ноге и онемением, онемением вот в этой части, соответственно, Сейчас боль в ноге пропала, то есть я до этого, мне было тяжело вот так. Нога болела у меня последние три месяца, но это самое. с поясницей у меня проблемы достаточно давно. Последние три месяца я прям вообще очень мучился, потому что прям стреляло в ногу сильно, соответственно, как бы поднимать ее было тяжело, я думал, что у меня даже силы в ноге пропадают. А сейчас, как бы, вот я сейчас заменил, одеваться начинаю, у меня прям нога, нога живет. Ну, небольшое, не менее чуть-чуть осталось, но я думаю, это пройдет, как бы. Ну вот, первое ощущение, конечно, как бы, ну процедура того стоит. То есть те, кто следит за своим здоровьем, обязательно нужна.